Сверка взаиморасчетов с контрагентами, как регулярная, так и ежегодная, в полном объеме до 2016 года не проводилась, в связи со сложностью организации коммуникаций и низкой исполнительской дисциплины ответственных за заключение договоров подразделений. Также были проблемы. Отсутствие контактной информации контрагента для сверки. Отсутствие у исполнителей единого понимания о порядке проведения сверки взаиморасчетов. Длительная процедура сверки с использованием только почтовой корреспонденции отсутствие контроля возврата подписанных контрагентом документов. Это приводило к некорректному отражению дебиторской и кредиторской задолженности, бухгалтерской и налоговой отчетности. Результат сплошной сверки с контрагентами за 2016 год показал неэффективность проведения средствами почтовой связи. Низкий процент возвратов подписанных актов сверки и очень большие затраты времени на подготовку и отправку документов. Для исправления ситуации предложен и автоматизирован подход для проведения акта сверки. Предлагаются следующие этапы. Инициализация сверки. Проверка контактной информации контрагента. Формирование акта сверки с контрагентом. Отправка акта сверки контрагенту по электронной почте. Подтверждение получения контрагентом акта сверки. Автоматизированное получение ответного письма от контрагента и привязка к задаче по акту сверки. Задача для проведения сверки с контрагентом может быть поставлена автоматической системой при закрытии договора по запросу контрагента сотрудникам сервисного центра, по запросу юридической службы при проведении ежегодной инвентаризации взаиморасчетов с контрагентом. Подробнее о том, как поставить задачу, можно посмотреть на видео под значком. В начале работы над задачей по проведению сверки с контрагентом исполнитель должен проверить реквизиты контрагента, указанные в договоре и справочники контрагента, убедиться, что данные контрагента совпадают с данными, полученными из сервиса ИФНС. Указать в карточке контрагента информацию об электронной почте, ответственного за сверку со стороны контрагента и ответственного за договор. Акт сверки сформирован системой 1СБГУ автоматически. При постановке задачи исполнителю необходимо проверить порядок заполнения и по выбранным контрагентам запустить рассылку акта сверки на электронную почту. После этого нужно осуществить звонок контактному лицу контрагента и убедиться, что письмо получено. При возможности убедиться, что обороты и остаток по данным бухгалтерского учета контрагента совпадают с отраженными в отправленном акте сверки. Узнать сроки, когда будет отправлена скан-копия подписанного акта сверки. При получении ответа от контрагента на отправленный акт сверки будет создана задача на основании проведения сверки. Необходимо проверить содержание письма. Если расхождений нет, то сделать отметку об этом в акте сверки и провести акт сверки. Если есть расхождение, то запросить скан копий документов, подтверждающие позицию контрагента, отразить их в учете и сформировать новый акт сверки, повторить процесс. Запросить через управление по работе с персоналом объяснительные у ответственного за договор, а не предоставление документов. В результате проведения сверки в автоматизированном режиме было проверено традиционными в бухгалтерии о том, что контрагенты не отвечают на электронные письма и на акты сверки. Были выявлены контрагенты, которые используют дополнительные сервисы проведения электронных актов сверки. В результате проведения сверки выяснилось, что требует дополнительного обзвона менее двадцати процентов контрагентов, и это скорее следствие того, что письма были отправлены на недействующие или заблокированные адреса, ниже для отказ контрагента проводить сверку.